С течением времени любая игровая серия должна меняться, чтобы соответствовать трендам и запросам игроков. Однако некоторые франшизы вместо плавных трансформаций совершают кардинальный переворот, предоставляя игрокам принципиально новую концепцию. В этом видео я и мой друг с канала Джон Панч расскажем вам об играх, которые со временем сильно изменились. Вы на канале Мейзер. Приятного просмотра! Первая часть Resident Evil появилась на свет в 1996 году, и на тот момент она была одной из лучших игр в техническом плане. Также она привнесла немало нового в жанр хорроров. Передвигаясь по локациям, геймер должен был сражаться с противниками, решать головоломки и всячески экономить боеприпасы. Также присутствовала знаменитая фиксированная камера, показывающая события с определенного ракурса. Потом вышло еще две игры с той же концепцией, однако при создании Resident Evil 4 разработчики решили в корне поменять геймплей серии. Так на свет появился проект, где камера крепилась за спиной главного героя, что позволяло лучше целиться в противников. Добавились различные механики сурвайвала. Это настолько понравилось игрокам, что игра стала очень успешной, а многие разработчики в будущем заимствовали данную концепцию. На данный момент новые игры Resident Evil регулярно выходят на свет, и разработчики не стесняются экспериментировать. Например, существует Resident Evil 7 с видом от первого лица, а также различные второстепенные проекты с иными механиками управления. Таким образом, франшиза регулярно меняется, и если посмотреть на ее первые проекты, можно с уверенностью сказать, что с того времени она сильно изменилась. Данная франшиза проделала огромный путь за время существования. Есть 15 основных серий игр и десятки второстепенных. Если первые игры выполнялись в двухмерной графике и сочетали в себе разные ролевые механики, то современные игры Final Fantasy обладают великолепной трехмерной картинкой и обладают геймплеем, который в несколько раз масштабнее. Причем авторы не стеснялись экспериментировать и в разных проектах пытались попробовать уникальные игровые комбинации. Пока неизвестно, как будет развиваться франшиза в дальнейшем, однако нельзя сомневаться в том, что авторы постараются придумать что-нибудь интересное. Серия игр про управление боевыми роботами существует с 1989 -го года. Первая часть работала в DOS и была выполнена в двухмерной графике. Выбирая меха, геймер должен заниматься выполнением миссий, выполнение которых происходит на огромных локациях. Параллельно приходится следить за характеристиками робота и не допускать серьезных повреждений. В 1995 году вышла вторая часть и множество дополнений к ней. Они уже были выполнены в трехмерной графике и обладали многими геймплейными механиками, симулирующими управление гигантским роботом. В конце 2019 года состоялся релиз пятой части, которую разработчики позиционируют как симулятор робота. В проекте реализовано немало геймплейных особенностей, включающих в себя изменения поведения мехов в зависимости от повреждений. Также проработаны и противников, огромные локации и многое другое. За 30 лет франшиза проделала путь от двухмерного шутера до проработанного симулятора робота. Самой первой частью культовой серии Need for Speed стала NFS 1994 года. Это был своего рода 2D-симулятор уличных гонок, который в то время, как один из первопроходцев игровой индустрии, произвел довольно положительное впечатление на игроков. После ошеломительного успеха первой части, канадская компания разработчиков EA принялась за разработку второй части, которая потерпела значительные изменения. Игра обзавелась довольно крутой графикой и множеством хорошо проработанных трасс. Вдобавок ко всему, появилась возможность смены цвета вашего железного коня, что на то время было довольно внушительным прорывом в игровой индустрии. В 2017 году EA Games выпускает последнюю на момент того года часть игровой франшизы под названием Net for Speed Payback. Игроку предстояло проводить уличные гонки в огромном вымышленном штате с прилегающей и большой пустыней. За такое большое время игра обзавелась динамической смены дня и ночи. Получил потрясную графику, краски стали ярче и светлее. Игра была принята игроками не особо хорошо, в игре присутствовал довольно блеклый и однообразный сюжет. Но согласитесь, это намного лучше игры 1994 -го года. Fallout одна из самых знаковых и узнаваемых игровых франшиз. Ее любят игроки по всему миру, но любят по разным причинам. Тот, кто начинал с самой первой части и тот, кто познакомился с серией с Fallout 76, будут по-разному смотреть на данную франшизу. Fallout 1 и 2 разрабатывались студии Black Isle и издавалась компанией Interplay. Они представляют собой изометрическое RPG с пошаговой боевкой. Это, кстати, одна из причин, почему многие современные игроки не хотят знакомиться с первыми двумя частями. С одной стороны, можно понять, почему многим это не нравится. Вид сверху, тем более в 2D. боевка, на которую влияют навыки персонажа, а не скилл игрока. Третья часть кардинально отличалась от первых двух. Вместо изометрической 2D RPG игроки получили шутер с элементами RPG. Изменилось место действия. Если в Fallout и Fallout 2 местом действия было западное побережье США, то в Fallout 3 место действия восточное побережье США, а именно столичная пустошь. Поклонникам первых двух частей категорически не понравился Fallout 3. Причин много. Очень мало интересных побочных квестов и вариативность прохождения. Пустые и неинтересные локации. Сюжет, который завязан на семейную тему огромное количество перестрелок, с учетом того, что шутерная часть была не самой лучшей, и концовка, которая пытается в драму, а получается фарс, который, правда, попытались исправить вместе с выходом DLC "Broken Steel". Однако Fallout 3 стал успешной игрой. Многие игроки начали ознакомление с серией и именно стройки. Новичкам нравилась атмосфера, нравилось исследовать столичную пустошь и выполнять квесты. Doom это один из трех столпов, на котором держится вся игровая индустрия. Именно она заложила основы жанра шутер от первого лица в играх. Всего для персональных компьютеров было выпущено 9 частей серии, и если исключить дополнительные, то всего 5. Самая первая вышла в далеком 1993, а последняя в 2020. Дум 93 -го года обладал полностью трехмерными уровнями и 2D-монстрами. На то время игра была очень популярна и нова по графике. Вторая часть внесла лишь немного изменений, но она по-прежнему оставалась наравне с первым думом. А вот дальше стало немного интересней. После длительного затишья была выпущена третья часть адского боевика, на этот раз на полностью новом графическом движке. Он получился настолько успешным, что использовался во многих других играх. Даже сегодня, если выкрутить графику на максимальной настройке, то картинка получится очень приличной. В 2016 году случилось долгожданное возрождение серии. Геймплей остался похожим на оригинал, но кардинальным образом изменили графику и физику, и устраивать месиво в новом Doom стало намного более весело и красиво. Разница между оригиналом и его прямым продолжением составляет более 20 лет. Первое время Сигеру Миямото хотел сделать Ocarina of Time игрой от первого лица, чтобы по полной использовать возможности 3D графики. По его задумке большую часть времени Ocarina of Time была от первого лица, а когда перед Линком появлялись бы враги, камера переключалась на вид сбоку. Бои во многом должны были напоминать Зельда 2 The Adventure of Link, но когда концепцию в целом уже переработали... Йоси Аки -Зуми, работающий над моделью Линка, заявил, что визуально такая боевка будет смотреться неинтересно, но многое пришлось переделывать от устройства локации до боевой системы, которая в итоге послужила основой для огромного числа последующих консольных игр, от Devil May Cry до Dark Souls. На старте ничего не предвещало игре Великое Будущее. Первые две части, вышедшие в 97 и 99 годах, были простенькими аркадами, где пиксельные человечки делали криминальную карьеру с видом сверху. Мне, кстати, вторая часть понравилась. Но уже тогда прослеживалась главные черты серии – циничный юмор, вседозволенность и, конечно же, ощущение, будто в игре есть нечто большее, будто там, за поворотом, обязательно найдется какой-нибудь сюрприз, а еще совершенно безумные и сумасшедшие по постановке миссии. Нельзя сказать, что продажи или оценки первых двух частей кого-то удивили, но их хватило, чтобы через несколько лет мир увидел по-настоящему великую игру. Настоящий успех пришел в 2001 году с релизом GTA 3. Полная 3D, от третьего лица, красивый и большой город с огромным количеством возможностей. Тут и война с полицией, и попытки заработать, сдавая огненные машины на металлолом, и, конечно, много хорошей музыки на радио, шуток диджеев и забавных постановочных роликов. Наверняка каждый из вас знает такую культовую игру как Mortal Kombat. Даже сегодня игра не теряет своей актуальности и мы можем наблюдать, что новые части не перестают выходить. А ведь первая часть вышла еще в далеком 1992 году. История создания первой части МК началась еще в 1991, когда двое разработчиков Мидвей, Эд Бун и Джон Тобиас, получили задание сварганить крутой 2D-файтинг, который смог бы конкурировать со второй частью культовой игры Street Fighter. В отличие от Street Fighter, бойцы МК не отрисовывались с нуля, а были сыграны живыми актерами. А после данные кадры отцифровывались, и на их основе создавались играбельные персонажи. Моделями для игры стали друзья разработчиков, которые, кстати, являлись настоящими мастерами боевых искусств. Четвертую часть игры было решено реализовать в 3D формате, как планировалось изначально, но получилось, мягко говоря, довольно слабовато, с учетом того, что в 1997 году потенциал 3D графики был гораздо выше. Анимация стала также очень бедной, а графика угловатой. Да, конечно было круто, что периодически во время некоторых сцен камера крутилась вокруг персонажей, но этого было недостаточно, сам геймплей был унылым, тем более 3D никак на него не влияло, так как персонажи все равно могли перемещаться только вперед или назад, но тем не менее переход на 3D графику дал разработчикам возможность показать игру в новом свете и уже последующие части серии вышли намного лучше. Donkey Kong – это первая аркадная игра, в которой появился Марио. Но назывался он там совсем по-другому, а именно Прыгун. Сюжет заключался в том, что наш герой должен был спасти Леди, которая была в плену Донки Конга. Геймплей у игры был довольно простым. Ну а что еще ожидалось от игры 1981 -го года? Вам необходимо было подняться к нему и освободить подружку. На пути встречались различные препятствия, а вспомогательным предметом у Марио был молоток. С тех пор, как водопроводчик Марио впервые отправился на поиски принцессы, франшиза сделала множество шагов вперед. Сейчас помимо платформеров существуют гонки, трехмерные аркады и другие проекты иных жанров. Разработчики стараются всячески развивать вселенную, используя узнаваемость главного героя и зарабатывая на нем баснословные деньги. Можно не сомневаться, что в ближайшие годы появится еще несколько проектов про Марио, которые также будут сочетать в себе разнообразные и необычные игровые механики. Эволюция чего угодно – это завораживающее зрелище, и компьютерные игры нельзя назвать исключением. То, что когда-то было просто кучкой пикселей на экране, сейчас все больше приближается к реальности. Но качество картинки в современных играх точно не делает хуже их старые версии, а наоборот, добавляет старичкам ностальгии. Так что сравнивать первые и последние версии игр – это одно удовольствие. Друзья, пишите в комментариях ваши любимые игры детства. Также напишите, хотите ли вы видеть больше подобных видео с подобными блогерами. Будь то интервью с техноблогером или, как например, этого видео. Ссылка на канал Джон Панч будет находиться в описании под данным видео, а также в закрепленном комментарии. Вы были на канале Мейзер. Увидимся!